Местный народ это не воспринял? Местный это вообще не воспринял. У тебя просто очередь стоит, у тебя просто полная посадка, фарш. Я не знаю, сколько здесь квадратных метров. Вот у нас был, был там самый успешный месяц, 60 тысяч оборот. Отпали расходы на персонал? Первый год пришлось всех уволить и начать заново. И много закрываются пачками. TripAdvisor. Бог и царь. Бежим по ссылочке, ставим лайки, подписываемся на Рому. Четыре года назад у вас было три-четыре ресторана? Было два, два, нет, было два заведения, ресторанчик и клуб, ну и там и там соучредитель, там вместе с товарищами, у нас команда из шести человек и сейчас у нас три места в Питере и одно здесь, четыре места на 6 человек и как бы мы все являемся соучредителями, теперь вот мы все занимаемся одним из проектов и параллельно являемся соинвесторами всех четырех. Вот. Как вы все шестеро решили приехать в Португалию? Мы все шестеро не решили, решил я и еще один из вот, команды. А предложили остальным. Сначала захотел еще один человек, потом еще один. В результате все втянулись. Okay. <laughs> да, то есть, а я почему как... Португалия? А, для меня лично, то есть, вот тут я могу говорить за себя. Погода нахотелась после вот там лично. Мне, после четырех или пяти лет в Питере, есть ощущение, когда живешь в Питере, что живешь полгода в году. То есть да, полгода да. вообще очень классные, там, эти самые, белые ночи, вообще лето в Питере, там все, тусовки, там до, до утра, там, и так далее. А зимой, ну, очень грустно, так, депрессово, и... Ну, говорят, ну, здесь зимой теплее, чем там летом. Это практически правда, ну то есть вот мы сейчас зимой, как да. бы да, это в Питере может быть такое лето, да, это правда. Фактор второй был это что четырнадцатый год, ну то есть там принималось решение, то есть наверное мы как-то зрели уже может с тринадцатого, да там фон, атмосфера в стране, то есть mm -hmm. Тогда уже были первые звоночки о том, что с экономикой будет все плохо. И у меня четко было, может, я немножко бежал впереди паровоза, я думал, что все хуже будет гораздо раньше. Да? Но я не знаю, радоваться или, или огорчаться, наконец-то прогнозы подтвердились и действительно уровень там, жизни и реальных доходов покупательской упал. Покупательская да? способность. Покупательская способность, это прямо на каких-то… А, когда у нас санкции были? Да, интересно, что с санкционкой, что да. бары делают с санкционкой. Да. Мы начали вот сталкиваться с этими проблемами, то да. есть сложно было думать о том, что давайте открывать что-то, развиваться, дальше вкладываться в Россию, когда тебя просто так раз и у тебя там цены в два раза на закупку подскакивают. Да. Сколько надо, чтобы открыть бар в Лагоше? 200 тысяч евро хватит? Вся сумма затрат на открытие этого бизнеса состоит из трех частей значит непосредственно покупка бизнеса да вот я объяснял то есть у нас здесь лиз лиз на, оформлен на компанию вы юрлисо купили по сути юрлица right? да okay. да да да все что находилось внутри оборудование лицензии да то есть да. я не, даже не занимался вопросом как получить лицензию здесь там, был бар до этого да да, да, здесь был бар. А, он, а он был здесь, Сколько стоит? Сколько вы платите? А, ну вот, надо понимать, что, во-первых, здесь очень хитро, здесь два адреса. Да. Да, вот, то, что вот это основное помещение, где мы сейчас находимся, вот с этим двориком, плюс квартира сверху, которая повторяет площадь да. основного. И вот все, что кухня, да, это, это другое, это номер 11, это номер 17 да, по да. этой улице. Я не знаю, сколько здесь квадратных метров, okay. То есть нет, нет никаких планов да. этого здания. Ну, то есть, тогда это не было обязательно. А, то есть, я, я могу только предполагать, что здесь, наверное, 200-250 метров вместе с квартирой. Да. этажей, да? Да, да, И все вместе это стоит там, до налогов 900 там, с копейками, после налогов 1200, по-моему, если с учетом выплаты. И сколько стоит купить такой лиз? Вот я сейчас начинаю, да, надо проверить, мне по-моему, мы купили это за 100 тысяч. Вы потратили 100 тысяч евро для того, чтобы купить этот лизинг? И да, сколько вот сколько вторые же... две, две, две составляющие, я точно сейчас не смогу, сходу я не готовился, там, не, не, ну, у меня записанная цифра, но я не смотрел. Сколько мы потратили на там, ремонт, переоборудование, да. там, мебель, практически мы на самом деле, у меня есть фотки, э, то есть мы до, э, ломали стены, э, снимали потолки, то есть такой ремонт здесь конкретный был сделан. И последняя часть это работа в минус первый год, да. по, по все части. вместе 250 тысяч. Все вместе Да. и вы просуществовали год, подвели итог как минус 250. Ну вот да, с момента вот покупки, да, минус 250. То есть в первый год вы не выходили на прибыль ни одного месяца? Ну, в рамках одного месяца, наверное, там месяц или два была прибыль, но в рамках года это минус. Минус 250, а почему? Не, не происходит? минус 250, там может быть минус, там, я не знаю, 30-50, я думаю, что, наверное, там 100-150, наверное, так делится, 100 покупка Лиза, 100 вложено переоборудование и там 50 минусов в первый год, наверное. А почему так произошло? Ну, давай скажем так, что вот сейчас это мы поняли что это, да? Ну, я надеюсь, да. Нет, ну, Судя по тому, что дела идут гораздо лучше, да, и мы да. работаем в плюс, и сейчас готовимся к такому, я думаю, что серьезному сезону. Уже в прошлый был сезон довольно успешный. Я думаю, что что-то мы, наверное, начали понимать. Во-первых, мы значит просуществовали три сезона. Первый сезон это вообще был под другим именем. То есть приехали мы из Питера, я там, да, конкретно, ну, с опытом ведения там заведений в Питере. Там у нас заведение Uh, они у нас в принципе успешны, да, там были какие-то волны, связанные yeah. с кризисом и так далее, но на тот момент мы только открыли вот второе заведение Union, оно прямо там сразу качнуло, первое заведение было тоже очень там популярным, там чуть ли не культовым стало. Я, ну, не постесняюсь этого сказать, приехал сюда, думаю, ну, красивый городок, uh -huh. очень, там мы сразу в него влюбились, uh, там солнечно, прекрасно все, uh, для меня тогда Португалия показалась каким-то, для меня было это открытием, потому что какая-то была своеобразная национальная кухня, ну, вино, по-прежнему, считаю, что очень интересное, скажем, предпочитаю в Португалии пить португальское, потом всякие там молочные, там, мясные изделия, да, я никогда не знал, что такое шериза, там, ага. и, и какие-то у них тут свои сыры, то есть такой красивый городок, есть старый город, в то же время я уже тогда знал, что эти, есть пляжи, серф-споты, есть... вот это было для нас важно, когда мы сюда ехали, когда мы, в принципе, определялись с местом, я сюда приехал, с питерским опытом я уже рассказывал. То есть, тогда набирал обороты формат ресторан-бар. Да. Да? То есть контактный бар это не сервис-бар, где ты просто да, словно наливаешь вино там, и несешь к столу, а у тебя сидят люди, то есть это как бы бар, но при этом у тебя есть ресторан, ресторанное меню, посадки. Да? То есть иногда это даже в каких-то случаях превращается в такой почти клуб, там танцы, угу. зависит от заведения. Это в, так в Питере так в Питере, так в Москве, так mm -hmm. в Лондоне, так в Амстердаме, так в Берлине, yeah. это самый популярный формат сейчас. Мы сделали такое современное прочтение португальской кухни, да, то mm -hmm. есть мы постарались взять португальские ингредиенты, какие-то рыбу, там морепродукты, у нас, например, был рыба-меч, филе рыба-меч, там mm -hmm. с сельдереевым Пюре, допустим, uh -huh, да. Uh -huh. Это было очень в тренде, скажем, в Питере, ну, до сих пор сохраняется. Местный народ это не воспринял? Местный это вообще не воспринял. Ну окей, есть... но вы же тут, же тут же клиенты, наверное, 90%. Туристы. Те же англичане, Да. те же голландцы. Но, скажем так, русские... Лагуш очень сильно меняется последние три года. Вот три года назад это было очень такое место отдыха рабочего класса. Ты можешь подвести итог, вот что конкретно не делать тем инвесторам, которые с опытом ресторанного да. бизнеса, условно, в Москве, в Питере, да. приедут сюда с 250 тысячами евро, вот что не делать? Забыть про весь свой опыт в Питере, там, в Москве там, или нет. в большом городе, в том смысле, что вот эко экономика просто с точностью наоборот. В Питере, в Москве и, думаю, во всех больших городах, доля затрат на аренду, она львиная просто, да? очень угу. дорого стоит да. помещение. Здесь копейки. Вот у нас был там самый успешный месяц, 60 тысяч оборот, да, угу. в прошлом году да. там в августе, по-моему. То есть тысяча это одна шестидесятая, да, да? да, да. В Питере, скажем, гораздо, то есть, прям в разы большая доля, да, аренда. Что это означает, например, да, с да. точки зрения экономической модели? Да. Например, в Питере выгодно работать как можно больше количества часов. То есть ты в этом помещении, ты, аренда у тебя не меняется, да, это да. правильно? А, тут я сразу скажу еще второй фактор uh, у нас есть культура чаевых да и поэтому uh, зарплаты персонала относительно там до да, uh, прибыли Общих и расходов, и расходов uh, ну не то что незначительно но сильно меньше да? Да. высокая аренда низкий зарплатный да. фонд uh, здесь в, низкая в аренда и большая большой зарплатный фонд, да. соответственно uh, в питере мы работаем 24 часа Здесь мы работаем, как вот мы в результате поняли, вот на, на тему того, что учусь ли я. Ну вот учусь, да, в прошлом сезоне мы сделали обороты, там, прибыль, эффективность, там, все, гораздо было выше, работая меньшее количество часов, то есть... Потому а, что отпали расходы на персонал? Да, отпали, мы просто сконцентрировались на одной вещи, да. мы делали одну вещь очень хорошо, да. это ужины. Окей. То есть мы открывались в 6 вечера, да. а закрывались там, ну, летом, там, может, и в 12 позже, но это, по сути дела, была волна, там, с 7.30 до 11. У тебя просто очередь стоит, у тебя просто полная посадка, да. фарш. Ты отрабатываешь, делаешь кассу, все, закрываешься. И не тратишь энергию на завтраки, на обеды. Ты не тратишь энергию, а здесь еще есть такая специфика, что вот четко с... Там, с 12 у... до 3, с 3 7 до 12, да? да? Между этими у тебя просто нет никого. Вообще никого. А получается, окей, а что делать с персоналом? Да. То есть очень длинные смены он и так дорогой, а, либо нужно тогда дробить, делать сплит-шифт, да, то есть э, разбитая смена, да, ты приходишь и такое здесь, ну в португальских местах такое принято, у меня даже так работало пару человек два сезона назад, а, приходишь на 3-4 часа днем, идешь да, домой, там да, ужинаешь, спишь, да, не знаю, да. что угодно и приходишь, работаешь да, вечером. Да, да, да. Это естественно у тебя там личной жизни ну, и все разорвано. Да, да, да, все разорвано. Второй фактор это сезонность, то есть ты должен быть готов с точки зрения персонала, твоей вот вообще вот, э, оснащения кухни, там, не знаю, всего. Э, заработать все свои деньги за там шесть месяцев, потому следующие что следующие шесть месяцев готовиться к следующему. В остальные шесть месяцев в лучшем случае ты будешь либо с маленькой прибылью, либо в ноль и, наверное, пару месяцев ты, если не закрываешься, да, то в минус. Вот мы, допустим, на два месяца. Вот мы наконец-то на третий год позволили себе закрыться только на два месяца. первый угу. мы закрывались на все шесть. То есть, просто настолько не было народ, не было смысла, мы в минус начинали работать. А и... что с персоналом делаете в это время? Хороший вопрос, да. В первый год пришлось всех уволить и начать заново. То есть, я вот рассказывал, что это было заведением, мы назвали его «Гедонист». Хотели такое эстетское заведение с баром. Я нанял двух таких серьезных барменов. Я рассчитывал раскачать здесь прикольный коктейльный бар. А вот это вот как бы плавный переход из ужинов, да, когда у тебя кто-то еще сидит, доедает ужин, а кто-то уже там в 9 вечера пришел на коктейль, Это практически не происходит. Но вот в прошлом году уже начало происходить, и мы прямо у нас есть стратегия, как вот в этом году э, у нас будет играть, начинать диджей, э, завлекая людей okay. как бы на, уже как в бар, мы будем менять атмосферу, там, тушить свет, э, вот это все. Не знаю, поговорим через год, получилось да. или нет, э, но мы верим, то есть, мне кажется, наконец-то мы поняли, как это нужно сделать. То есть, мы не случайно делаем вот эти вечеринки, которая у нас была вчера, вот э, была еще две недели тому назад, э, чтобы просто люди просто приходили, но это был исключительно, это зимний вариант, это исключительно на местных, то есть, пришли, да. наверное, все молодые местные, которых там плюс-минус здесь живут. А нас, за счет скажем, чего вы проходили. продвигаете вот такие мероприятия? Так, ну, тогда это тоже отдельная глава э, TripAdvisor. Да. Бог и царь. Просто, то есть забудь все. Вот. Скажем так, не то, что забудь все, но если у тебя нет сил на все, сконцентрируйся на TripAdvisor. А все это И что? еще раз, и, и по-другому скажу, если а, у тебя не в порядке TripAdvisor, то все остальное не компенсирует. Окей. То есть вот Tripadvisor 80 процентов. Да, да, да. Э, Ну или там 70, допустим, да. Процентов 20 Instagram, э, процент, остальные 10 это вот случайные люди прошли на, по улице там посоветовали друг а другу. сама что то что-то работает? Не, ничего, не, ничего. Просто все забудь, просто Tripadvisor. Tripadvisor. Tripadvisor вот э, себе вот на лбу набей. Э. И так как вы меняли название, вы получается новый аккаунт Tripadvisor заводили? Да. Если ты топ 20 TripAdvisor у тебя начинают хорошо эти дела, здесь 360, по-моему, ресторанов, uh -huh. если вот Places to Eat смотришь, рестораны uh -huh. именно, uh -huh. исключая бары там и так далее, 360 в Лагуше. Если ты топ-20, у тебя уже, ты замечаешь, что люди приходят, не спрашивают, откуда а TripAdvisor. Uh -huh. Если топ-10, у тебя, тебя просто рвут, у тебя да. очередь. И okay. нужно быть готовым. Мы в, в первом сезоне самый большой наш был прокол, мы, мы неплохо мы набирали рейтинг, мы даже топ-12 э, wow. достигли там с апреля, с мая, с мая там к июню мы достигли топ-12 и потом провалились на 90 е место, потому что когда по, просто поток народа пошел, мы просто у нас там... Вы по... не были готовы. Мы да? не были готовы. Так а Лиссабон рассматривал или нет? Нет, Лиссабон вообще не рассматривали, потому что одна из причин переезда я хотел в маленький город, я хотел вот это ощущение там местечковости, когда там ну, с интро. можно выйти в булочную там за, за углом и когда ты все, знаешь все своего, знают, там, да? Да, да, на рынок сходить и так далее, то есть... Это совсем не рассматривалось. А, вообще рассматривалась вся Португалия, а, все побережье. Мы Лагуш достаточно-таки случайно, довольно-таки случайно а, получился. Смотрели по всей Португалии, были в Пенише, но мы, мы гонялись за сердспотами. Мы хотели понять, где тусят серферы. Uh -huh. вот. И потом в Лагуш все сошло. Здесь много сердспотов, они разные. И здесь много других преимуществ. А, а, вот, тихо. Там, городок маленький, красивый, архитектура Если вернуть назад три года или четыре, э -э приехал бы еще раз в Лагош? Настолько пересечено с какими-то личными обстоятельствами, личной жизнью, что я бы ничего, как бы с одной стороны я вообще ни о чем не сожалею, с другой стороны я бы не хотел бы повторять то же самое, ну как бы все все хружишь, то же самое это не хотел бы. Это было очень, во-первых, смотри, я тебе скажу, так, это был очень сложный период, то есть вот допустим в первый год, когда дела шли плохо и да. мы работали в минус, я был между молотым и наковальней, в том смысле, что у меня были некие обязательства, там контракты, перед обещания перед с одной стороны, да. там, ну, хорошо, друзьями, инвесторами, но это сложно, когда нужно Конечно. просить все больше и больше денег. С другой стороны, персонал, которому ты здесь тоже, там у тебя где-то контракты, где-то обещания, каких-то людей из с перевез в других городов, да. там, с Лиссабона, с Фару там, и так далее. Ты чувствуешь эту ответственность, и ты буквально между молотом и наковальней, это было очень сложно. Но если, несмотря на весь этот опыт да, и вот все эти трудности, я по-прежнему здесь и сделаю, значит, ну то есть есть на это причины, то есть мне здесь нравится. Ну а в 2018 году есть смысл ехать сюда, открывать новый банк? Ну вот сюда, вот, кстати, вот, наверное, у тебя больше смысла ехать сюда, потому что я все-таки, как уже сказал ранее, есть ощущение того, что это развивается, Здесь, э, во-первых, просто э, по цифрам экономика, да, то есть сюда больше туристов. Едут очень много сейчас, прошлый сезон был приток Скандинавии, там шведы, норвежцы mm -hmm. и так далее. Они приезжают, да, это не самые молодые, но тем не менее люди с деньгами. Они приезжают, и это зимний тури... не турист, а зимний гость, да? они yeah. здесь живут. И вот в силу этого, вот этих обстоятельств стало более-менее возможно работать зимой. Я так, мой прогноз так оптимистично думаю, может мы сведем к тому, что мы все-таки вот на один месяц будем закрываться. Uh -huh. а, как бы вот отпуск всем, все берут отпуск в один месяц, закрываются, да, весь остальной год мы все-таки будем оставаться открытыми. Появился смысл работать на местную аудиторию зимой. Здесь становится интересней, то есть больше туриста такого, на которого интересно работать, и в принципе больше людей, больше становится легче. Ну и конкуренция, я не знаю, тоже, да, открывается Она вместо расчет. каждый год. вы вот сейчас это же мне интересно смотреть. В принципе, много открывается, много, и много открывается, закрывается. Да? Просто пачками. Немного закрываются. Немного закрываются <свист> пачками. <свист> <свист> <свист> это самое сейчас ты мне сказал, вспомнил Дудя, знаешь, сразу. <свист> <свист> <свист> Ребят, по ссылочке. <свист> <свист> ставим <свист> лайки. Бежим по ссылочке, ставим лайки, подписываемся на Рому. <свист>